Слушайте, а вот когда, например, делают вот эти голосования, это в чем разница? Это Мясо, В комментариях в или в сторе? Стори? А, в сторис а, стори? стори или в контенте в да, основном? Ну, хоть, там, хоть там. Это вовлечение, это взаимодействие с аудиторией, это касание аудитории, это э, э, создание активности, и человек ответил, он его, у вас уже там как-то за, ну, вас запомнит. Вы можете спрашивать совет, чем вы можете, ну, спрашивать совет, как из своей профессиональной какой-то деятельности, так и просто из своей реальной жизни. А, вот у меня сейчас такая ситуация, вообще не знаю, что делать. Кто сталкивался, помогите. У нас страна советов, не забывайте об этом, пожалуйста. Да? Ну, мы все любим, когда нас не спрашивают, уже энциклопедию надиктовал, как жить и что делать. Вот, то есть как поступить в этой ситуации, обзор товара, что-то спросить, допустим. Вы можете что-то спросить, и если человек вам ответит правильно, то те, кто ответит правильно, получат у нас там какую-то скидку или там ну, какой-то там шарфик в подарок или там что-то еще в подарок, не знаю. Да, это опять же вопрос, это опять же вовлеченность. Вы что-то спросили у человека.